Привет, меня зовут Александр, сперва несколько слов о себе и зачем я хочу стать наставником. Далее я расскажу и покажу мое собеседование на наставника. В данное время я работаю JavaScript разработчиком в компании Nero City. Мы занимаемся созданием умных устройств, устройств дополненной реальности и рекламных тач панелей. Более года назад я завершил свое обучение в HTML-академии и теперь сам хочу стать наставником. Я считаю, что лучший способ понять что-либо – это рассказать об этом. Я считаю, что у меня достаточно опыта, чтобы поделиться им. За этот год я участвовал в разработке интерфейсов для московского метро, сети кинотеатров КОРО и в еще нескольких крупных проектах. Я полностью отвечаю за фронтенд, а это не только верстка, но и полное взаимодействие с интерфейсом. Итак, первое что нужно сделать, это, соответственно, зайти на сайт HTML-академии, промотать страницу в самый-самый низ. А здесь мы видим такой пункт «Работа с наставником». Здесь можно подробно почитать про все это. И здесь есть ну, вакансии. Я решил начать со HTML CSS уровня 1. Это самый простой путь понять, нравится тебе это или нет, и научиться доносить свои мысли. Далее нажимаем ⁇ Отправить заявку ⁇ заполняем имя, почту, категория. Укажите ссылку на ваш хиток или портфолио, что-нибудь. И отправляем. После того, как я отправил, буквально через пару часов мне уже пришел ответ, довольно оперативно. В этом письме есть общие организационные вопросы, такая памятка, про оплату написано, можете поставить на паузу, почитать. И также у меня были ссылки на скайп, я добавился в скайпе, связался с человеком, который должен будет проводить у меня интервью. Собеседование у меня было почти полтора часа, а теоретическая часть у меня заняла примерно 40 минут, а 40 минут мне задавали только вопросы. Добрый вечер. Алло, Александр, здравствуйте, слышно? Да, слышу вас хорошо. Ага, прекрасно. И теперь хочу услышать немножечко о вашем опыте в и почему вы хотите стать у нас наставником. Ага, хорошо, тогда мы перейдем к технической части собеседования. Я буду задавать вопросы от лица студента. Вас попрошу отвечать, так как отвечали бы студенту на консультации, если бы уже были бы наставником. И на первый вопрос, зачем нужен файл Normalize CSS? Что такое специфичность селекторов CSS? Вот тогда на самом деле звездочка где в этой пищевой цепочке? Так, и следующая демка видно. Uh -huh. uh, есть div в нем ссылка, которая ведет на картинку и что-то делает ведомая и картинка, которая сейчас не показана. И есть вот такой вот картинку JS. Расскажите мне, пожалуйста, что делает этот джейс и что будет, когда я нажму на ссылку. Хорошо. А, мои технические вопросы на этом закончились. А я вас могу порадовать. А, мне все понравилось. Ну, в основном, там, за исключением там, немножко со специфичностью, где-то поплавали, хотя первоначальный рассказ был вполне приличным. А вот, и я готова доверить вас, вам, студентов. После того, как я прошел собеседование, мне на почту пришло вот такое вот письмо. Здесь приглашение в Slack, там общий канал с наставниками. И также есть очень подробный гайд для наставников. Такая вот большая портренка, где можно подробно-подробно все почитать. И если останутся вопросы, также их можно обсудить в Slack'е. Также появился у меня личный кабинет в HTML Академии, так называемый кабинет наставника. Здесь можно посмотреть текущий баланс, участие в интенсиве. Вот первый интенсив у меня пройдет с 18 января. Также можно оформить вывод денег. И всем наставникам дается скидка 15% на новые курсы. Я считаю это мало, могли бы давать и 50%. И, конечно же, есть реклама. А для того, чтобы выводить деньги, нужно оформить самозанятость. Самозанятость, она оформляется в налоговой. Я этим еще не занимался. Но это можно сделать, не выходя из дома. Вот столько они платят за одного ученика. Это ставка за интенсив. Интенсив длится 2 месяца. То есть за 2 месяца я заработаю 3000 рублей из ученика. Мне плевать на деньги, я это делаю не за денег. Я хочу, как я уже сказал, научиться излагать свои мысли. Это будет полезно для меня как для личного роста, так также и просто для тех же самых видео на YouTube. Такие дела. Всем спасибо за внимание. Пока.